Всех приветствуем на вебинаре, организованной международной цифровой платформой недвижимости БРА. В сегодняшнем выпуске мы вас будем знакомить с рынком жилой недвижимости Батуми и Билиси и их особенностей. Дадим ответы на частные задаваемые вопросы и сделаем презентацию жилого коттеджа в Белиси. Поговорим об этом с нашей коллегой Ольгой Анисимовой, директором компании Progress Property, которая находится в Грузии и успешно работает в новых современных условиях рынка. Итак, Ольга, еще раз хочу вас поприветствовать. Здравствуйте, Юрий. Приветствую также наших зрителей, наших коллег, наших друзей, кто сейчас смотрит наш вебинар. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, какие существуют различия между жилой квартирой и апартаментом? Основное различие – это, конечно, статус. Жилая квартира находится в здании, которая зарегистрирована под статусом жилое здание. Если мы говорим про апартаменты, то вы приобретаете номер в апартателе. Это основное отличие. На что нужно обратить внимание нашим клиентам, это уточнять при покупке, так как и жилая квартира, и гостиничный номер апартамента подходит как для круглогодичного проживания, так и для сдачи в аренду, нужно уточнять тарифы по управляющей компании. То есть если мы говорим про апарт отель обязательно уточняйте стоимость услуг управляющей компании. Также уточняйте, по каким тарифам управляющая компания предлагает вам коммунальные, стоимость коммунальных услуг, то есть стоимость электричества, стоимость воды. В жилом здании стоимость коммунальных услуг будет государственная. Но в апартутеля управляющая компания может вам предложить коммерческие тарифы, поэтому обязательно обратите на это внимание. Также очень важный момент, если мы говорим о круглогодичном проживании это обустройство отопления в квартире или апартаменте, где вы планируете проживать. В апарт по законодательству запрещена подача газа, использование газа не допускается. А жилые здания обычно оборудованы централизованной подачей газа. Это более комфортно с финансовой точки зрения. А, Ольга, сколько можно находиться на территории Грузии без ВНЖ? Если мы говорим про граждан Российской Федерации, то они могут находиться на территории Грузии в течение 365 дней, то есть это один календарный год. Также для граждан других стран более 50 открыт такой же визовый режим. Открытый визовый режим действует. А, подскажите, Ольга, могут ли дети учиться в школе на русском языке? Спасибо за этот вопрос, потому что очень часто мы получаем, конкретно интересуются наши клиенты именно тем, где будут обучаться их дети. Если мы говорим там про блиси или Ватуми, существуют государственные школы с русским сектором, также существуют частные школы, где можно получать образование на русском языке. И в Блиси есть филиалы, престижных э, американских полицей, где можно отдать своих детей, получить образование английского языка. Отлично. А, раз уж мы сейчас, сейчас будем рассказывать о, о проекте в Билисе, а, в таком случае еще сориентируйте: может ли иностранец владеть земельным участком? Иностранец может владеть земельным участком в Грузии, но статус земельного участка не должен быть предназначен... Э, под сельскохозяйственную деятельность. То есть обязательно нужно проверять статус земли. Mm -hmm. ну, то есть вид э, должен быть под жилищное строительство? Да. Yeah. Замечательно. А, ну а сейчас, как и обещали ранее, предлагаю нам ознакомиться с одним из проектов компании «Проперти» с готовым коттеджем в городе Тбилиси. Покажем данный коттедж непосредственно на месте его постройки, и Ольга нам о нем расскажет поподробнее. Дорогие зрители YouTube-канала «Брэм», в продолжении нашего сегодняшнего вебинара о жилой недвижимости Грузии, Батуми и Белиси мы сейчас проведем короткий онлайн просмотр объекта. Почему мы решили показать вам этот объект? Потому что он, конечно, идеально подходит для тех, кто хочет переехать с семьей в Грузию для жизни. Это у нас... Трехэтажный таунхаус, расположенный в районе Сабуртало. Кто немного знает Белиси, знает, что это очень престижное и удобное расположение. Как мы видим, таунхаус уже построен. У каждого таунхауса есть два парковочных места. И сейчас мы с вами пройдем внутрь. Я покажу вкратце планировку и расскажу более подробно. Итак, вход в таунхаус со стороны парковки, и мы с вами попадаем на средний этаж, здесь у нас лестница идет на первый этаж на второй этаж. Хочется сразу отметить, что здесь предусмотрено по проекту шахта-лифта, который может стать либо очень изысканным аксессуаром части вашего интерьера, либо может быть полезна для людей с ограниченными возможностями или пожилых людей. Сейчас мы спускаемся на первый этаж, где у нас по проекту предусмотрено Кухня-гостиная и выход в зону сада. Также здесь у нас есть небольшое патио с кухни. В сторону парковки. Итак, сейчас я нахожусь на третьем этаже. На третьем этаже по проекту у нас предусмотрен мастер-бедрум. То есть это основная, основная спальня, в которой есть балкон с видом на Сабуртало. И также просторная терраса с чудесным видом на гору. Такой потрясающий вид у нас открывается. Надеюсь, вам слышно, как поют птички, потому что на территории напротив дома у нас такая зеленая зона. Но также открывается вид на город, на район Ваке. потрясающий зеленый оазис очень близко к инфраструктуре и буквально в 15 минутах езды на автомобиле не торопясь до центра мы с вами переместились во двор таунхауса напоминаю что с первого этажа у нас выход в сад площадь сада у нас составляет 100 квадратов здесь вполне можно разместить зону отдыха и по желанию клиента можно сделать частный бассейн У нас сегодня чудесная погода и дует очень приятный уже вечерний летний вечер также что нужно сказать про квадратуру дома общая площадь дома 380 квадратных метров как вы наверное заметили дом находится на стадии черного каркаса то есть э, планировку можно делать с учетом пожеланий покупателя и потребностей конкретно вашей семьи э, покупатель может э, Довести дом до состояния под ключ, заехать туда, как самостоятельно привлечь какую-то свою бригаду. Также компания «Прогресс Проперти» с радостью предоставит вам услуги своей команды профессионалов. Мы сможем создать вместе с вами дизайн-проект, сделать расчет и снять с вас полностью заботы о ремонте и о его качестве. Если вы находитесь в поиске дома больше квадратуры в этом районе, то мы можем предложить вам вариант объединения двух таунхаусов. У этих домов всего лишь одна общая стена. Это значит, что вы получите один большой дом, который сможете спланировать на ваше усмотрение. Стоимость квадратного метра в таунхаусе составляет всего 645 долларов за квадратный метр черного каркаса. Это цена со скидкой 30% от обычной рыночной цены. Это наша акция. Длится она до конца этого месяца, июня 2020. Успевайте забронировать дом по акции. Спасибо, что были с нами на этом онлайн просмотре. С радостью ответим на все дополнительные вопросы, которые возникают по этому дому. Еще раз с вами прогуляемся лично по стройке, покажем, расскажем все подробности, которые вас интересуют. Да, весьма привлекательный проект для приобретения. Время наших зрителей он обязательно заинтересует. Ольга, спасибо вам большое, за нам, нашим зрителям, заинтересованных в покупке недвижимости и переезде в Грузию. Спасибо, Юрий, до встречи на следующем вебинаре. Желаем вашей компании, как настоящим профессионалам, удачных сделок и процветания. Всего вам доброго. Я уверен, информация, которая с нами делится Ольга, всегда познавательная и очень важная, и тем более для тех, кто настроен на переезд или выгодно инвестировать в доходную недвижимость в Грузии. в дальнейшем стабильно зарабатывать в этом сегменте, наращивать прибыльный актив благодаря туристической востребованности. А я напоминаю, следующая онлайн-встреча, она состоится во вторник, 16 июня в 13.00 по московскому времени, тема которой в, ЛНЖ, в грузии Грузия. Также напоминаю, что вопросы нашим экспертам, таким, таким как Ольга Нисима, вы можете задать в комментариях. Обязательно ответим каждому. Или оставим заявку. Ссылка на данную заявку мы оставляем в описании под видео. Также подпишитесь на наш YouTube-канал и в соцсетях, чтобы быть всегда в курсе новых выпусков и вебинаров, и полезных для инвесторов новостей. Всего вам хорошего, делайте выбор обдуманно и инвестируйте с сумму.